Здравствуйте дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов и сегодня мы поговорим про условный срок за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Многие знают, а кто не знает, тем я скажу, что по статистике всех совершенных преступлений наркотики занимают одной из лидирующих позиций. То есть очень много в нашей стране, к сожалению возбуждается уголовных дел и привлекает к ответственности либо за хранение, либо за распространение наркотиков. И, соответственно, часто возникает вопрос, возможно ли получить условный срок. Когда возможно? Что нужно сделать для того, чтобы получить условный срок? Нужен ли адвокат по такой категории дел? Обо всем этом я вам сейчас с удовольствием расскажу. Первое. Вы должны понимать, что условный срок возможен в основном за хранение наркотиков, то есть по статье 228. По статье 228 он бывает, особенно по первой части. По первой части, если человек ранее не судим, практически всегда дают условный срок. По второй части где-то 50 на 50, но чаще всего дают условный. По третьей чаще где-то в одной трети случаев реально получить условный срок что для этого нужно сделать я расскажу Что же касается статьи распространения наркотиков сбыт наркотиков 228 прим 1 то там конечно условный срок это больше исключение чем какая-то закономерность У нас в принципе суды к данной категории дел относятся с повышенным вниманием почему потому что они считают что распространение наркотиков имеет высокую, общественную опасность что в принципе на мой взгляд не лишено оснований соответственно и по сбыту можно получить условный срок и такие у нас случаи есть но в основном это когда речь идет о девушке у которой есть там, несовершеннолетние дети либо которая беременна либо о подсудимом, у которого какая-то тяжелая болезнь лишение свободы это просто для него смертный приговор это то что его убьет если человек, скажем так, среднестатистический, здоровый, плюс-минус адаптированный в нашем обществе, ну, получить условный срок по сбыту достаточно тяжело. Хотя такая практика и имеется. Что же касается получения условного срока за хранение наркотических средств. Опять-таки, э -э все у нас суды и гособвинения прокуратура очень любят, когда человек признает вину. То есть первое, я об этом вам говорю, для того, чтобы получить условный срок за наркотики, необходимо признание вины, раскаяние в содеянном и так далее. То есть я сейчас рассказываю про случаи, например, получения условного срока, когда, например, человека взяли с поличным или доказательства его причастности настолько очевидны, что бороться с этим тактически невыгодно, проще признавать вину и собирать плюшки на смягчение. Наказание. То есть я сейчас не рассматриваю какие-то случаи, где действительно есть вопросы по поводу проведенных ОРМ, по поводу, где есть провокация, где есть вопросы по поводу изъятия наркотиков, где есть вопросы по экспертизе. Нет, мы сугубо будем рассматривать позицию, линию, когда человек признает вину, когда доказательства очевидны, когда все понятно и необходимо не доказанностью, а биться за то, чтобы получить наказание не связанное изоляция от общества. Итак, первое, на что обращают внимание суды, признание вины, раскаяние. Это у нас все очень любят. Это первый шаг к тому, чтобы получить условный срок за на наркотики. Второе, личность обвиняемого. Немаловажный фактор. Как и для сбыта, так и для хранения необходимо понимать, что представляет из себя человек. То есть работает ли он официально. Да, если он предприниматель, платит ли он налоги. Есть ли у него какие-то грамоты, характеристики положительные, благодарности и так далее. То есть в этом случае суд смотрит, насколько человек интегрирован в общество, насколько он полезен для общества, насколько достойным членом общества он является. То есть запомнили личность обвиняемого или подсудимого. Третий момент, на который также смотрят, это наличие семьи, детей и еж Потому что у нас суды при вынесении приговора должны оценивать не только то, как этот приговор отразится на самом обвиняемом, а то, как этот приговор отразится на членах его семьи, на ближайшем его окружении, на его иждивенцах, потому что если он помогает родителям своим престарелым, содержит детей, если супруга у него не работает, соответственно, все это необходимо доказывать, все это необходимо в суд представлять, и суд это будет оценивать. Обязательно. То есть это семья, дети, и иждивенцы. Четвертый момент. Это непосредственно здоровье. Здоровье самого обвиняемого, также здоровье его близких родственников. То есть суд это тоже учитывает. Соответствующие медицинские выписки документы необходимо предоставлять, необходимо приобщать в рамках предварительного расследования или в рамках судебного разбирательства. Это обязательно. Следующий момент, на который тоже можно делать акцент это благотворительность по делам о наркотиках как такового потерпевшего у нас нет условно по данной категории дел потерпевшим можно считать государство соответственно для того чтобы возместить вред или для того чтобы это было смягчающее обстоятельство как иные смягчающие обстоятельства делается благотворительный взнос в какое-либо государственное учреждение то есть Социальный детский дом, фонды по реабилитации наркозависимых, стардомы и так далее, и так далее. То есть вы должны понимать, что это тоже все оценивает суд и это все учитывает. Соответственно, при совокупности перечисленных выше доказательств, которые нужно подтвердить документально, скомпоновать и подать, очень большая вероятность того, что, например, по хранению вам будет вынесен договор с условным сроком. Для того, чтобы, например, характеризовать человека, подойдут как какие-либо документальные подтверждения, так и свидетельские показания. То есть это также очень важно, это также учитывается. Вы можете, например, на стадии предварительного расследования оказать содействие правоохранительным органам, помочь им изобличить других преступников, поучаствовать в каких-то операциях, чтобы выявить кто у кого например вы покупали наркотические средства это также учитывается можно взять у следователя справку где будет сказано что он оказывал содействие и суд это будет рассматривать соответственно учитывая все вышесказанное я думаю вы сами для себя сможете ответить нужен ли вам адвокат по такой категории дел сможете ли вы все сами это собрать сможете ли вы разобраться по делу Какие доказательства необходимо приобщать Соответственно, друзья, если видео было полезно, то поделитесь им с друзьями, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. До новых встреч!